Июнь будет очень интересным месяцем. Во-первых, будет сразу два затмения. Во-вторых, стоит обращать внимание на то, что Венера все еще будет ретроградной до 25 числа. Она будет проходить по вашему сектору, который отвечает за коммуникацию, документы, а также за поездки. И в этот период вы все еще можете ощущать некоторые нюансы в плане общения, то есть вы можете перестать общаться с какими-то людьми, либо наоборот будете стремиться возобновить или улучшить ваше общение. К тому же Венера может в третьем доме давать такой эффект работы с ценными бумагами, когда вы рассматриваете подписание определенных бумаг, и это взаимосвязано с финансами. К тому же третий сектор, в котором находится ретроградная Венера, отвечает за автомобили. И не исключено, что в июне вы будете размышлять по поводу покупки автомобиля. И этот вопрос может решиться к концу месяца. Целый месяц Меркурий, планета коммуникаций, поездок, документов будет находиться в вашем секторе семьи и недвижимости. Это значит, что высока вероятность того, что все ваши мысли будут о доме, семье, о ремонте, переезде. К тому же вы можете оформлять опять-таки какие-то бумаги, документы, связанные с недвижимостью. И обратите внимание на то, что с 18 июня по 12 июля Меркурий будет ретроградный в вашем секторе недвижимости и семьи. И вот в этот период лучше не подписывать важные бумаги, которые связаны с темой недвижимости. Остальное время, в принципе, для этого подходит. Даже если вы не успеете что-то сделать в июне, то во второй половине июля будет для этого благоприятный период. С 1 по 3 число — очень важный период. Солнце будет в соединении с ретроградной Венерой. На самом деле... Период ретроградной Венеры для каждого из нас дает возможность пройти какой-то важный урок, пополнить наш опыт. И соединение ретроградной планеты с Солнцем ⁇ это всегда кульминация ретроградного периода. Это то время, когда мы имеем возможность осознать важную задачу этого периода. И у вас будет такая возможность с 1 по 3 число. Обращайте внимание на то, как складываются взаимоотношения с окружающими в этот период. Обращайте внимание на то, как в этот период обстоят ваши финансовые дела. Старайтесь не давать громких обещаний и, в принципе, учитывайте, что в это время вы можете все слишком утрированно воспринимать. 5 числа будет лунное затмение в знаке стрелец в вашем секторе, который отвечает за мировоззрение, оформление документов и все то, что позволяет вам расширять ваши права, полномочия в любой сфере вашей деятельности. Лунное затмение даст возможность... Получить результат, увидеть результат какой-то работы, которую вы проделали ранее, увидеть воочию, насколько вас ценят в той или иной группе, в коллективе, насколько вас воспринимают как авторитета. В то же время это самое первое затмение на новой оси. Поэтому, безусловно, что вы будете также видеть и фронт работы. Вы будете видеть, что есть определенные темы, над которыми вам нужно потрудиться. Поэтому воспринимайте это затмение как новый вызов для себя, но также вы сможете и увидеть результаты ваших потраченных усилий. В день затмения Меркурий будет в аспекте к Урану, и это даст возможность посмотреть на любую ситуацию под другим углом, к тому же будет затронут ваш сектор финансов и недвижимости, поэтому может быть в этот период покупка техники для дома, либо финансовое вложение в дом. И учите, что этот аспект будет повторяться еще и 30 июня. Так что очевидно, что и события в эти дни тоже будут похожими. С 6 по 11 число. Будут напряженные аспекты между элементами вашего третьего и 12 дома, и это может создать путаницу в бумажных делах. Это неблагоприятное время для переговоров, поездок, а также решения важных вопросов, связанных с автомобилем. В связи с тем, что активно будет задействован «Нептун», вы можете не видеть всю картину, вы можете воспринимать ситуацию под другим углом. Будьте внимательны к тому, какая информация поступает в этот период. Опять-таки, может присутствовать определенные искажение. Это хороший период для работы в уединении, для творчества, а также для того, чтобы обращать внимание именно на свои желания, а не пытаться кому-то угодить. С 11 по 13 число Марс — планета активности, и планета, которая управляет вашим Знаком, будет находиться в соединении с Нептуном. Это идеальное время для визуализации, для того чтобы представлять конечный результат любой работы, за которую вы беретесь. Некоторые представители вашего Знака могут ощущать в этот период лень и нежелание что-либо делать. В таком случае дайте себе возможность отдохнуть. И на самом деле лучший способ промотивировать себя в этот период — это действительно понимать, ради чего вы все это делаете, видеть конечный результат опять-таки. В целом эта тенденция будет актуальна для всего месяца, но в середине месяца это будет ощущаться очень и очень ярко. С 18 по 20 число будет достаточно активный период. Марс, ваш правитель, будет в аспекте к Плутону и Юпитеру. И это может дать много событий, на которые вам нужно будет реагировать. Это период, когда вас могут подталкивать к определенным действиям. Обстоятельства будут вынуждать вас быть активными. Поэтому старайтесь брать в это время инициативу в свои руки, старайтесь хорошо планировать свое время и не занимать роль наблюдателя. 20 числа Солнце переходит в знак рак, и уже 21 числа будет солнечное затмение в этом знаке в вашем секторе семьи, недвижимости и безопасности. На самом деле в течение почти двух лет затмения были в этом секторе. Так или иначе тема недвижимости и семьи актуальна для вас в последнее время. И это затмение еще раз подчеркнет важность этой темы и возможно, оно подтолкнет вас к тому, чтобы сделать важные начинания, которые связаны с вашей семьей, родителями или опять-таки с темой недвижимости, ремонта или переезда. 23 числа Нептун разворачивается в ретроградные движения в вашем 12 секторе, который отвечает по большей части за внутренний мир, за наше восприятие, а также за работу в уединении. Нептун — это планета, которая связана тоже с этими же темами, со снами, с предчувствием, поэтому вблизи этого разворота ваша интуиция может очень сильно быть обострена. Поэтому обращайте внимание на то, какие сны вам снятся в этот период. Обращайте внимание на свое на внутреннее состояние. Это хороший период для медитаций, для того, чтобы, в принципе, себя разгрузить и для того, чтобы проработать какие-то плохие мысли, которые вас беспокоят. Также будьте внимательны возле водоема, вблизи этой даты, и будьте очень внимательны в плане приема лекарственных препаратов. 25 числа Венера развернется в прямое движение, и вблизи этой даты могут решаться важные вопросы, связанные с автомобилями, документами, если было сложно с кем-то договориться по поводу важного вопроса, то после этого разворота вы сможете все решить намного проще. И, в принципе, будет такая тенденция, что отношения с окружающими будут приходить в норму. 28 числа Марс переходит в ваш знак, и он сразу же будет делать хороший аспект к Сатурну, поэтому конец месяца будет для вас очень активным и продуктивным. Старайтесь, опять-таки, все хорошо планировать, и не бойтесь брать во внимание какие-то сложные вопросы. Это хороший период для того, чтобы их решить. Хочу обратить ваше внимание, что Марс в Овне будет находиться до конца года и даже еще в начале 2021 года. Так что можно сказать, что в конце июня и в июле начинаются тенденции, которые будут иметь очень длительный характер — и опять-таки обращайте на это внимание. И, наконец, 30 числа будет соединение Юпитера и Плутона в вашем секторе карьеры и жизненных целей. Это соединение было 5 апреля впервые и будет еще третий раз 12 ноября. И э, трижды соединяясь эти планеты, делают очень большой акцент на тему карьеры, ваших жизненных целей и планов. Скорее всего, в этом году ваша жизнь очень сильно будет меняться, и то, что было для вас актуально в начале 2020 года, постепенно будет терять свою актуальность в течение того, как будут формироваться эти аспекты. Опять-таки обратите внимание, будут ли происходить какие-то события очень важные в вашей жизни вблизи этого аспекта, и